What are you doing, lad? Squidward said I could help by burying myself. Quit fooling and come on out. I need you to be in the commercial. Bl**k, <laughs> I <laughs> Сука, помоги! Отец мой небесный, я заебался! Здорово, Дрифтерская тусовка тут у вас? Да, да, тут. Вот туда Давай, О, hell no! Их было трое, при друга. Знали, что в ответе за друг друга. Все вокруг и говорили, что они братья Друзья, <смех> <смех> нет, <смех> я не. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside Ебать дебил, ебать дебил, ебать дурак, блять, ну пиздец. соль, друзья, соляной дом. Я хотела больше побывать, на море или в лесу? Ой, Зай, ну конечно на море. А ты что, путевки берешь? Да нет, освежитель воздуха выбираю. не выпила, а чувствую себя как будто я какая-то дура, дура пьяная. Смотри, какой дьяк, кстати, байкер. Давай. Баш, баш, ставай настолько, держи телевизор, спасай. Этого не может быть. Это же великая книга предсказаний. Really to... Бля, и бать, что за противостояние. Сука, не мог пропустить, блядь. Ненавижу вот таких вот, блядь. Берут и не пропускают. Чего там говорили, что после 60 не стоит? Эти вон уже час, как проклятые ебутся. Блядь, Тиньков такую охуенную визитницу придумал. Наверное, для карт Янкова. Но не не так охуенно сбер таскать, я ебал. Здорово, заебал. Слева, на при барбусе, протокол за тонировку. Понял, понял, сейчас. Отвечаешь на вопросы, получаешь деньги. 600, 600. плюс 200. 400 получается. Понял. Вопрос номер два. 1000 плюс 653. 850 полуненьки получается. Понял. Третий вопрос. 1000 минус 620. 480. Первый вопрос. Молодец. Все. Позволь проводить тебя в более подавающее место, а именно в Канаву. А -да Мне интересно, вот человек долго будет догадываться о том, что мы здесь не рады. <Слышко> У вас голубь клюет виноград. Им же тоже надо кучу девушек. Меня убил одного, что меня бабушки не убили. BlackBerry Samsung, BlackBerry BlackBerry HTC BlackBerry, Blackberry. <laughs> <laughs> <laughs> Чего вы... Хоть не пизданулся. Родной, во, садись. Для тебя, сидушка, тебе же не привыкать. Иди нахуй, я лучше так. Кое-кто желает познакомиться с тобой поближе. Это безумие. Смотри под ноги. Про Мудоблярская пиздохлоёбина! У него один, и тут, в Блять, парни. Блять. Давайте все вместе. Пошел ты! Нахуй старый Зацени, у меня больше двухсот друзей в Фейсбуке. Большую часть из них я знаю со школы. Я знаю много людей, я много тусил в свое время. Двести сорок с чем-то друзей в Фейсбуке. Большую часть из них я со школы читал хорошими друзьями. На следующий день после Рождества я пишу себя в Фейсбуке. «Эй, ребята, Рождество! Я не общался со многими из вас больше 20 лет! Вот мой номер, звоните, поговорим!» Никто. Я пишу это каждое Рождество. Никто не позвонил. Я говорю про тех, кто сам отправлял мне запрос. Кто-то там хочет быть вашим другом. Я знаю этого человека со школы, конечно, я приму его заявку. Что это значит? Люди больше не хотят взаимоотношений. Они настолько поглощены интернетом, фейсбуком, это уже их идол. Интернет превращается в идол, чувак.